А теперь будет звук. Ура! Все, теперь будет звук. Магия здесь нам поможет. Скажите, есть звук или нет? А, ура, есть звук. если выключай. Все, есть звук, есть видео, да? Давайте напишем, меня видно в нашей, ну, на нашей странице, вот здесь сейчас. И звук появился, ура, здрасте, ура, наконец-то. Вы можете сегодня быть и на ютубе, и здесь также оставлять свои комментарии. Скажите, у вас есть звук, вы меня слышите? Ура, наконец-то меня слышим, ура, давайте уже начинать. Видите, как долго пришлось бороться над тем, чтобы у нас все-таки звук появился. Это говорит о том, что в Рождество Христова что-то мешает нам. Видимо, злые духи, которые связаны с этим Рождеством. Боролись за то, чтобы у нас звука не было. Ну что, давайте начнем. Я хочу сегодня начать вот с чего. Оказывается, если сейчас взять, если сейчас взять допустим, Нашу жизнь, так как мы живем, то очень часто мы думаем или ставим на первое место то, чего в нашей жизни не хватает. Так человек, который начинает попадать в какую-то ситуацию, плохую ситуацию, допустим, как было в моей жизни. Я сегодня об этой ситуации рассказывал вечером. Я говорил, что в моей жизни было перенесенное заболевание, после этого проблемы с долгами, и после этого был я или лежал я на сиденьях, своих стульев, которые я когда-то покупал для продажи на десятом или одиннадцатом этаже своего офиса, и потому что мне негде было жить на то время. Лежал я, у меня поднялся сахар в крови, мне было очень плохо, плюс отключился кондиционер, была 40 градусная жара. Лежал и я думал, ведь я же очень хороший человек, почему в моей жизни ничего не получается, почему бизнес не получился, почему и вот этих много, почему было. Знаете, я находил возможности усугубить это почему тем, что говорил себе, у меня еще этого нет, у меня еще этого нет, и мне никто не поможет, родители у меня еще. То есть я начинал обвинять, я искал возможность обвинить кого-либо. Я хочу вам сказать, никогда никого ни в чем не обвиняйте. В случае, если вы начинаете обвинять, то тогда, скорее всего, вы приведете себя в более плохое состояние, чем то состояние, в котором вы находитесь. Всегда можно найти, чего у вас нет, и всегда можно кого-то обвинить в том, что у вас этого нет. Это очень неправильно. Скажите, что до сих пор не слышно меня? Ребята, перейдите, пожалуйста, в YouTube, и меня станет слышно. Хорошо? Вот, переходите в YouTube. Меня в Ютубе слышно. Лиси, напиши им, чтобы в YouTube перешли. Ничего не пишите. Переходите в YouTube. В Ютубе все видно. И все слышно. Давайте. Все, кто находится на моей странице, переходите уже наконец-то в YouTube. Я очень рад, что сегодня вы находитесь. Я очень быстро хочу сегодня закончить этот вебинар, потому что очень хочется в семью. Итак, о чем я сегодня говорю? Я хочу еще раз сказать вам, что в моей жизни была ситуация, при которой я начинал обвинять тех людей, которые находятся... Рядом со мной или не рядом со мной. То есть у меня это выглядело так. У меня не получилось заплатить во всем виноваты. Я начинал искать, кого бы обвинить в том, что со мной происходит что-то не так. Я болею, кто в этом виноват? Вот я вам хочу сказать вот что. Сегодня очень хороший день, день веры. Рождество, рождение новой жизни — Скорее всего, еще и рождение новой идеи, которая могла бы в жизни очень сильно быть полезной для вас. Я хочу сказать сегодня о том, что вера играет очень важную роль для человека. Помеха любой веры ⁇ это наше заблуждение по поводу того, что мы ищем возможность кого-либо в чем-либо обвинить. Я хочу, чтобы вы с сегодняшнего дня поменяли желание обвинять. На символ веры. Вот смотрите, как это может работать. Я говорю, у меня нет машины, в этом виноваты политики, потому что они забирают все деньги, а у них забирают, скорее всего, евреи. Евреи во всем виноват. Я ненавижу всех евреев, особенно если они полные, если они кучерявые, эти евреи-сволочи а также я ненавижу весь геноцид и лучше, там, то есть я начинаю вот придумать для себя идеи, кого бы обвинить в том, что у меня просто нет машин. А как нужно? Я делаю так, я говорю, да у меня нет машины, страшного, скоро она у меня будет. У меня нет здоровья, ну ничего страшного, скоро у меня здоровье появится. Мне не с кем отпраздновать праздники, ну ничего страшного, скоро будет у меня много знакомых, и я с удовольствием отпраздную праздники. Дело в том, что такие вот решения вопросов, не являются уже минимальным элементом решения. А в тот момент, когда я говорю, нет, у меня ничего не получится, я должен сказать, ничего страшного, скоро будет получаться. Вы можете не верить в это все, хотя вы даже не представляете, насколько это может быть очень эффективным и сильным для того, чтобы в нашей жизни начались изменения. До того момента, пока вы будете искать, чего еще нет в вашей жизни и кого бы вы еще могли обвинить, ваше состояние финансовое, душевное, физическое будет портиться и будет падать все ниже и ниже. Сам все это проходил. Я могу сказать на сегодняшний день, почему я болел онкологическим заболеванием. Я могу сказать это с уверенностью на 199%. В тот момент, когда я заболел, я не замечал, что все вокруг меня плохие. То есть я был настолько озлоблен на весь окружающий мир, они меня заколебали. Они меня заколебали во всем, Заколебали в том, что говорили, в том, что молчали, в том, что слушали. Меня заколебали люди, потому что они что-то от меня хотели. Весь мир... Он настолько заколебал меня, я где-то так его и ощущал, я настолько злился на этот мир, я злился на то, что кто-то что-то не делал, что-то делал, делал не так, как я хочу, делал, я был искренне злым человеком. То есть меня настолько злили все окружающие люди, меня злил окружающий мир, меня злили люди, которые меняли колеса на моей машине, меня злили люди, с которыми я жил и общался, мне злили сотрудники за то, что они не, не делали так, как я хотел, а я хотел по-правильному, чтобы они делали. Меня все злило. Вот злило, злило и дозлило. Недавно у меня была женщина, вот так передо мной сидела, и я ей задал вопрос. Ей сказал, вы сейчас болеете онкологическим заболеванием. Скажите, был ли у вас процесс того, что вас все злили вокруг до того момента, пока вы не заболели? Она говорит, да. Меня реально очень сильно злили люди. Меня злили близкие. И говорит, у меня работа была, я была большой начальницей, и меня все злили. А злили в том, что не делали так, как я хочу, меня без конца подставляли, еще что-то случалось. Поэтому в критерии, что больше всего разрушает нашу жизнь, а именно этому, наверное, ей посвящу сегодняшний вебинар, давайте мы его как-то назовем. Итак, сегодняшний вебинар у нас будет называться проповедь о том, что же ломает нашу судьбу и нашу жизнь. Итак, первое, что сломало мою судьбу в свое время, и мне было очень тяжело разобраться в этой судьбе, это то, что я был злым человеком. А с чего начинается злость? Это не значит, что я чувствовал злость. Злость начинается с того, что ты начинаешь кого-либо в чем-либо обвинять. Поймите, злость это не из-за того, что мы сдержались или не сдержались. Почему невозможно убрать злость, если человек злится? Потому что мы не находим первопричина. Первопричина злости ⁇ это предварительное обвинение. Обвинение возникает только в том случае, если человек находит то, чего у него нет. Смотрите, как ругаются близкие люди. Они ругаются так. Он смотрит на нее и говорит: у нее такая большая попа, а у меня в моей жизни хотелось бы, чтобы была маленькая попа или там более худая попа. И вот он на нее начинает злиться. Почему? Между ними появляется конфликт. Почему злиться? Потому что он злится на то, что у нее маленькая попа или там большая попа, и он ищет, потому что в его жизни не было другой попы. Понимаете? Вот вы видите, как это банально. А как он должен был сориентироваться? Он должен был сориентироваться на том, что у него есть. Потому что нас делает счастливым ориентация на то, что же есть в нашей жизни. А что есть? Не попа есть в его жизни. А в его жизни есть целый, настоящий, любимый человек. И представляете, если бы он ориентировался вот на любимого человека и говорил так, в моей жизни живет вот такой вот человек, и он часть моей жизни. Огромное спасибо этому человеку за то, что он вообще присутствует в моей жизни. Представляете, в этом месте присутствует слово «попа», и его уже начинает беспокоить, маленькая эта попа или большая. Мы очень часто видим то, чего нет, не замечая то, что есть. Нужно для счастья ориентироваться на то, что ты имеешь. До того момента, пока вы будете ориентироваться на то, чего вы не имеете, в вашей жизни изменения не произойдут. Вы, скорее всего, будете страдать вновь и вновь. Так вы будете страдать в случае, если вы будете ориентироваться на то, что у вас не хватает на что-то денег. Так вы будете страдать и ориентироваться на то, что у вашего мужа там плохой достаток, а у вашей жены там большие щеки или маленькая грудь. То есть у каждого идеи свои. Вы, когда говорите «у него маленькая грудь», то вы ориентируетесь на том, чего нет, и фактически обвиняете этого человека в том, что он изменить в себе не может. Правильно. Таким образом, в случае, если человек не может в себе изменить, а вы его уже обвиняете, то это как камень преткновения. И дальше этот камень преткновения может сыграть с вами очень плохую службу. На самом деле нужно ориентироваться... На веру. А вера позволяет сказать: что если там большие щеки, нужно сказать ничего, скоро щеки будут маленькие. А также сказать себе: но этот человек часть моей жизни. Я очень благодарен этому человеку за то, что он часть моей жизни. Вы знаете. Сегодня мы должны быть благодарны тому, что мы живем. Вообще, что мы живем. Представляете, вы часто ориентируетесь на то, что у вас нет, не понимая, что то, что у вас нет, и обвинения могут забрать у вас самое последнее. А самое последнее ⁇ это возможность жить и дышать. Скажите, кто хочет умереть завтра? А скажите, хотите я вам дам эликсир вечной жизни? То есть с завтрашнего дня вы можете жить вечно. И этот эликсир вечной жизни звучит так. Никого никогда не обвиняй и просто верь в то, что будет завтра лучше или в то, что будет завтра хорошо. Не обвиняйте и не ищите то, чего у вас нет. Радуйтесь тому, что у вас есть и верьте, что дальше будет больше. Потому что когда вы ищете то, чего нет, то, скорее всего, река жизни будет искать, ради из-за чего это произошло. А из-за чего это произошло? Это обращение к тому, что умерло. А то, что умерло, это как бы обращение к миру мертвых. Таким образом, чем больше вы будете искать возможности разбирания в себе и обвинения кого-то в чем-то, тем быстрее вы умрете. Это такая особенность нашей жизни, философия. Ну, что с этим сделать нельзя? Вы знаете, в тот момент, когда я это понял, в моей жизни очень все поменялось. Я в своей жизни считаю, что обвинение ⁇ это самая низкая эзотерическая вибрация, которая вообще существует. Я не обвиняю никогда никого и ни в чем. Почему? Я не ищу причин, не ищу обвинений, потому что я понимаю, что обвинение ⁇ это уход назад, это как бы движение в реке жизни, при которой ты просто умираешь. Человек должен реально стараться искать то, чем он владеет. Вот как, допустим, я попал на необитаемый остров, я начинаю говорить, у меня еще нет тарелки, у меня негде спать, и мне негде жить. В этом виноват члены капитана. Вот этот урод капитан, он утопил это судно. И виноваты еще те люди, которые не поставили на судне палки, чтобы я мог удержаться. И виноваты все, что они не нашли вертолет, чтобы меня спасти. И виновата жена, она, наверное, не звонит, и меня не ищут. И виноваты, и теперь виноваты. Виноваты э, те люди, которые не положили на этом острове кастрюли, чтобы мог, никто не споймал для меня рыбу. И в этот момент я плавно умираю от голода, и в итоге, когда начинается дождь, я говорю, вот виноват Бог, наверное, потому что он не построил здесь пальму, и мне сложно перейти в другое место. А что же нужно сделать? Для того, чтобы никого не обвинять, нужно понимать, что же ты имеешь. Потому что это гораздо важнее, чем обвинять. А вот смотрите, другая особенность. Я попал на обитаемый остров, на необитаемый. Вместо того, чтобы морочить себе голову то, чего у меня еще нет на необитаемом острове, я себе говорю, так, а что у меня есть? Правильно сегодня сказала девочка на встрече. Она сказала, нужно провести аудит. Ребята, проводите периодически аудит своей жизни. Проводите аудит своей жизни и говорите... Насколько вы счастливы в, в той жизни, в которой вы живете? Вы счастливы от того, что вы поставили маленькую елочку в, своем, в своей комнатке. Вы счастливы от того, что у вас до сих пор есть где спать, и есть что есть. Не гневите Бога, друзья мои, будьте довольны, хотя бы небольшим, малым. Не ищите возможности обвинить кого-то в чем-то, и не ищите возможности найти в этом хорошем всем что-то плохое. Это, знаете, люди живут в таком, с такой позиции очень часто. Я когда-то рассказывал эту притчу, я ее постараюсь написать в книге «Притч», которые у меня получились, которые я хочу в очень в скором времени а, выпустить. И это одна из моих притч, она звучит о том... А? Нет звука? Аро. Алло, алло. А сейчас есть звук. Вы меня слышите? Это люди, которые заходят на прямую трансляцию. Пиши, что прямая трансляция отменяется. Да, что с этим, с этим звуком? Есть звук, пишет. Прекрасный звук есть. Олеся, что ты меня путаешь? А теперь давайте рассмотрим ситуацию с позиции, то, что у вас... а, с позиции моей притчи, о которой я когда-то сказал на морском курсе. Однажды два странника зашли в очень дорогой золотой дворец, который был целиком инкрустирован драгоценными камнями, полы были выложены прекрасными камнями, и в середине этого дворца находилось огромное количество картин. Они начали путешествовать по этому дворцу, и один из них во время этого путешествия с широко открытыми глазами все время причитал, что Ох-ох! И второй делал то же самое: Он говорил: Ох, ох! После этого вышли и друг к другу повернулись лицами. И один другому говорит: Ну как? Один говорит,. Мне очень понравилось. Я такой роскоши и такого богатства в дворце никогда в жизни не видел. Мне понравились картины. Они были написаны, ну, очень, очень старинные картины. Очень Я ничего подобного не видел. Микеланджело, Леонардо да Винчи, э, Боттичелли, э, инкрустированные полы э, дорогими какими-то камнями, а также очень красивые золотые стены. Я никогда в своей жизни не видел такой красоты. А второй сказал... «Надо же, а я везде видел пыль!» Пыль на картинах было сверху, пыль на полу, пыль была на этом золоте, везде была пыль. Вот куда ни посмотришь, везде пыль. И я от этого очень сильно страдал, везде пыль. Больше туда не приду, потому что, когда прихожу, это все вижу бесконечную пыль. Так и в нашей жизни. Оказывается, вот этот дворец — это мы и есть. Оказывается, один человек умудряется видеть в себе красоту своей жизни, Видеть вот эту красоту можно не только в том, что у вас чего-то не хватает, а можно видеть ее в том, что у вас все-таки есть. Ведь смотрите, раз вы сейчас находитесь рядом со мной и слышите это, это говорит о том, что у вас есть где жить, есть что есть, есть где спать, и вы гневите Бога. Потому что вы еще до сих пор живые, потому что у вас есть волосы, а если их у вас нет, то у вас есть голова, как у меня, видите еще голова есть до сих пор вы представляете таким образом можно сказать что люди очень часто гневят Бога они гневят тем что говорят мне маловато будет Понимаете, потому что есть такой хороший мультик, когда там мужчина бегает, называется, кстати, новогодняя сказка. Да? И там мужчина бегает и все время кричит: маловато будет, маловато будет, маловато будет, маловато. И при этом обвиняет еще: это проклятая золотая рыбка, да, там маловато будет. Таким образом, не живите с позиции маловато будет. Не нужно в своей жизни искать бесконечную возможность найти пыль. А бесконечная возможность найти пыль это обвинение, которое пускает человек в сторону тех людей, которые рядом с вами живет. Найдите возможность не обвинять людей. Я это говорю вновь и вновь. Ведь можно же жить совершенно по-другому. Не имеет значения, какие есть достатки или недостатки. С чего вы решили, что с вами вообще кто-то хочет жить. Серьезно, вот как я в своей семье никогда не обвиняю никого и ни в чем. Почему? Я всегда подозреваю в том, что в случае, если я кому-нибудь или откуда-нибудь уйду, то, скорее всего, со мной никто не захочет жить. А почему я так считаю? А почему не по-другому? А потому что это правда. Потому что такого вредного человека еще поискать сложно. А смотрите, с этой позиции легче живется. А как думают люди? Вот Некоторые мужчины могут думать так. Я такой офигенный ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, король первой степени, а здесь рядом со мной моя прислуга не справляется, и мне нужно найти более выгодную там, прислугу или более выгодных людей, и я сейчас как уйду, и тогда найду рядом с собой королеву и так далее. Хочу открыть глаза. Нужно думать по-другому, потому что то, что с нами находятся рядом близкие люди, это они делают нам... Одолжение. На самом деле это одолжение. Потому что с такими какашками, как мы, жить никто бы никогда не хотел. Ну, конечно, вы не такие, я понимаю. Это я говорю целиком о себе. Здесь очень важно, очень важно не общаться с Богом. Здесь очень важно не общаться с Богом, потому что когда человек говорит Я благодарен Богу, а на самом деле не нужно быть благодарным Богу. Вы представляете, существо, которое делает необусловленную, проявляет необусловленную любовь, вдруг находит существо, которое говорит, что я люблю тебя за то, что ты мне что-то делаешь. Тогда, если тебя любят за то, что ты благодаришь кого-то, то тогда, скорее всего, это выглядит в виде такой духовной проституции. Таким образом, если вы считаете Бога проституткой, то тогда ему нужно все время говорить «спасибо за это», «спасибо за это», «спасибо за это». Тогда вы его используете. А скажите, Божество делает для нас безвозмездно дары этого, этой жизни. А что такое Бог? Хотите, я вам расскажу. Бог — это время. Вот если ты любишь свою жизнь, значит тебе дают новое время. А если ты не любишь, то тогда время для тебя ограничено. Вот и все, конец. Таким образом, если говорить о Боге, то я говорю о Боге в виде бога это и есть часы». Вот такой системы, как часы, или такой системы, как время, его нет. Только человек живет с позиции времени. Мы живем, его осознаем и умираем, хотя такой величины не существует. Есть величина, сила тяжести, есть величина, которую можно померить. Время померить невозможно. Время это что-то очень виртуальное. Фактически доказать существование времени невозможно. Таким образом, можно сказать, что во время можно верить. Даже завтрашний день его доказать невозможно. Если завтрашний день доказать невозможно, я могу вам сказать, что если философски доказать невозможно, то физически доказать тоже нельзя. Вот объясню, как это устроено. Смотрите, если я сейчас на бумажке напишу сегодня и положу эту бумажку, то если я ее завтра увижу, эту бумажку и прочитаю сегодня, то я тем самым докажу, что ее написал вчера. То есть я докажу существование вчерашнего времени и, скорее всего, докажу сегодняшнее восприятие времени. А если я напишу завтра, и это завтра, как я его могу доказать? Смотрите, вы никогда не сможете доказать завтрашний день. А если невозможно доказать завтрашний день, то тогда его не существует. Таким образом, если завтрашнего дня не существует, то этот завтрашний день может регулироваться только элементом веры. В него можно исключительно верить. Таким образом, если вы верите, что в завтрашнем дне будет что-то для вас новое, то тогда это появится. А если вы в сегодняшнем дне стараетесь без конца сосредотачиваться на том, что вам плохо, в том, чего у вас не хватает, а также благодарите за то, что у вас есть непонятно кого, такое ощущение, как будто вам это дает Бог, и вы ни при чем, знаете. Таким образом, вы перекладываете ответственность за свою жизнь на другое существо. Почему мне не нравится халапапона? Потому что там благодарят Бога, понимаете? Я считаю, что благодарить никого не нужно, потому что тем самым вы перекладываете ответственность за свою жизнь со своих плеч на плечи даже высшего существа. А я считаю, что делать этого не стоит. Таким образом, я считаю, что если вы хотите кого-то отблагодарить, то тогда благодарите тех людей, которые рядом находятся, за то, что они рядом с вами живут. Я это делаю так, я говорю… Я очень благодарен этим людям, которые рядом со мной сегодня проведут вечер, потому что они являются частью моей жизни. Вы представляете? Смотрите, а что лучше? Благодарю тебя, Бог, за то, что эти люди сидят рядом со мной. Или я очень благодарен я очень благодарен этим людям за то, что они часть моей жизни. Вот смотрите, здесь кому больше эта благодарность нужна? И фермерному божеству? опровержение доказательства которого ну невозможно не опровергнуть не доказать или тем людям которые живут рядом со мной а давайте я вам скажу то, что происходит у многих людей. Они готовы благодарить Бога и не готовы благодарить тех людей, которые являются частью их жизни. А что это еще за бред? Слушайте, так много людей готовы идти в церковь выставить ставить свечки, зажигать ладан там, и молиться с утра до ночи, и при этом дома рычать на тех людей, которые рядом. Тогда скажите, кому важнее эта любовь? Лучше эту любовь отдать тем людям, которые рядом. А эту любовь можно в себе найти, сказав себе, я так благодарен этим людям за то, что они сегодня проведут этот вечер со мной. Почему? Потому что с таким какашкой, как я, очень сложно проводить вечер. Потому что я процентов напьюсь и буду ворнякать. Но это я не говорю о себе, в общем-то, знаете, это же вот так и выглядит. Просто люди очень часто идеализируют себя и думают, что они абсолютно гениальны во всем, от них не пахнет, они э, великолепные, красивые, они очень добрые и так далее. Люди так устроены, что они не видят никогда своих недостатков. Вы знаете, это говорит о том, что люди, которые находятся рядом, тоже не должны замечать недостатков. Почему? Раз человек не видит, то тогда он и не хочет, чтобы в нем видели. Вы знаете, что у людей недостатков нет. Впрочем, как и не существует достоинств. Дело в том, что человеческие недостатки для того человека, у которых они есть, не являются недостатками. Таким образом, если это для человека не является, то и вы не должны обращать на это внимание. Понимаете? Таким образом, наоборот, сосредоточьтесь на достоинствах человека, если они еще есть. Я считаю, что меня нельзя любить за то, что у меня есть достоинство. Потому что любить человека за достоинство это значит, любить его как проститутка или как проститут. То есть если я люблю человека за его достоинство, то таким образом я фактически говорю, что если этот человек потеряет свои достоинства, то в дальнейшем я его не смогу любить. Таким образом, любовь она не может быть обусловленной достоинством другого человека. А также если это доказывает, что любовь невозможна за достоинство, то тогда человека нельзя не любить за недостаток. Понимаете? Таким образом, в случае, если человека нельзя любить за достоинство, потому что это является обусловленной любовью, то таким образом и нельзя его не любить за недостатки, потому что это не любовь обусловленная. Что-нибудь поняли, что я сказал? Таким образом, человека можно любить или как Бог любит людей. Он их не любит за недостатки или не, и любит их. Он их не любит за недостатки. И любит. Безусловно, без достоинств. То есть для Бога все равно, являешься ли ты человек с достоинствами или недостатками. Это совершенно без, без, безразлично. Таким образом, в случае, если вы сосредоточитесь на том, что эти люди просто часть вашей жизни, и будете говорить «я благодарю мысленно этих людей за то, что они являются частью моей жизни, то тогда у вас сотрутся границы вот этих вот недостатков и вот этой любви за то, что вас можно за что-то любить. Потому что условно можно сказать, что в тот момент, когда я люблю за недостатки, Вернее, в тот момент, когда я люблю за достоинство, в случае, если этих достоинств больше нет, то они превращаются в недостатки. Таким образом, я целиком становлюсь как проститутка. Я не могу любить просто так этого человека за то, что он часть моей судьбы. Мне необходимо постоянно его любить, потому что я могу любить только за то, что мне дают или то, что не дают. А это уже называется обусловленная проститутская любовь. Но знаете, это очень неприятно, когда тебя любят за что-то. Согласны? Ага. Снова с этим звуком. Что-то. Это не я. Это злые силы. Александр Клименко заблокировал пользователя стример шакарин. Поэтому элемент номер два который делает человека несчастным, скорее всего, несчастным, скорее всего, этот элемент звучит так: мы всегда думаем, что нам нужно кого-то любить, и эта любовь у нас должна быть за что-то. Также мы постоянно думаем, что Бог нас может любить только за то, что мы что-то для него делаем, благодарим или свечки ставим или молимся или что-то делаем. Могу вам сказать, что это не так. Нас Бог не любит за то, что мы что-то для него делаем. Мы ему, если быть честно, безразличны. Почему? Потому что если бы <coughs> мы были не безразличны, то он вынужден был бы обращать на каждого внимания. А также это мешало бы ему делать новые планеты, зажигать новые звезды, понимаете, потому что всю энергию на это забирали бы люди, которых нужно было бы наказывать, если они что-то не делают, или нужно было бы поощрять за то, что они что-то делают. Таким образом, могу вам сказать, что в жизни нашей нужно любить, и эта любовь, она должна быть тем, что мы ценим, скорее всего, ценим только за то, что это часть того, что присутствует в нашей жизни. Вот я люблю мою семью, и я им благодарен за то, что они являются частью моей жизни. Я люблю свою елку, которую я поставил дома, за то, что она является частью моей жизни. Я люблю ту часть моей жизни, в которой я нахожусь. Я никому не благодарен за эту часть моей жизни, я просто благодарен за то, что это есть частью моей жизни. То есть это внутреннее состояние. Таким образом происходит аффирмация, наверное, вот такой сонастройки на мою жизнь и обращение внимания на тот момент, в котором я живу. А в этот момент можно было бы прожить по-другому. Смотрите, <клес> у меня такая маленькая елка, у людей большая елка. А у есть много людей, и у них очень много подарков, а у меня подарков нет. А еще есть много людей, у них там дети поприезжали, а мои дети вообще непонятно где находятся. В этот момент, а, мои дети находятся непонятно где, я сама в этом виновата, зачем я это сделала, виноваты вот эти события, скорее всего, виноваты политики, ну, скорее всего, все вернется к евреям, знаете. Естественно, я нахожу возможность страдать, понимаете. То есть что я делаю? Я не принимаю ту судьбу, которая есть. Я начинаю кого-то обвинять, я начинаю искать, что же мне не нравится. Вот почему я противник того, чтобы люди занимались эзотерикой. Я могу вам даже объяснить. Я противник того, чтобы люди занимались эзотерикой. Это связано с тем, что человек начинает обвинять окружающих в том, что он не делает эзотерические практики, которые помогли бы быть семье богатыми. А это еще что такое? Ведь самая важная практика нашей жизни — это получать удовольствие от того, что эти люди находятся рядом с вами. Тогда при чем то Тогда не делайте. Если такая эзотерическая практика мешает вам жить, не надо тогда этой эзотерики, Потому что на первое место нужно ставить то, что эти люди вообще терпят вас и рядом с вами живут. Точно так же в семье. Женщина, допустим, говорит, что вот у них, вот и у Иванова хорошая квартира, у Петрова там дорогая машина, там у кого-то еще что-то. Не понимая, что оценивание, делает одновременно обвинение тому человеку, который живет. Или как в семье. Вот смотрите, у нас четверо детей, и моя жена должна утром проснуться рано, ночью не спать, приготовить меня, отправить куда-то, там, сделать так, чтобы я был опрятный, чистый, сделать так, чтобы вечером сегодня на столе стояли блюда, делать так, чтобы выглядеть еще и хорошо, и так далее. Она с успехом умудряется это все делать. А я постоянно должен искать возможности сделать так, чтобы в нашей семье было постоянно там кусок хлеба, естественно, я стараюсь работать больше, думать там чаще и ориентироваться на свою семью. А теперь скажите, могут ли у нас возникнуть проблемы семейные? И может ли моя любимая женщина начать говорить мне, «Тебя никогда нет в семье, ты не видишь, как живут твои дети». Ну, конечно, это естественное состояние многих семей. Естественно, я могу ей сказать, ты выглядишь плохо, тебе постоянно некогда, ты не помогаешь мне там с моей одеждой. То есть у нас появляются претензии, да? То есть я ищу возможности найти эти претензии. А чего же мы не видим? Мы не видим того, что мы, объединившись в одну семью, фактически становимся одним целым. Таким образом, в случае, если я работаю где-то, то я работаю это и делаю это не для себя. И не для того, чтобы не быть с детьми. Я это делаю для того, чтобы в моей семье был достаток. А она выглядит как-то не так или так. И это, скорее всего, связано с тем, чтобы помочь в нашей семье вырастить тех деток, которые вместе с нами живут. Понимаете? То есть как бы нас не рассматривать, а с позиции семьи мы делаем одну и ту же работу, нацеленную на одно и то же. Вы знаете, как много семей ищут возможности разорвать отношения, не понимая, что жизнь обоих людей целиком связана с тем, чтобы привлечь в жизнь э, состояние для семьи. Так женщина может говорит, что там, не надо сидеть без конца в интернете, а, обращая на меня внимание, не понимая, что мужчина сидит в интернете, допустим, для того, чтобы заработать деньги для семьи. Или она там убегает куда-то, и он говорит, вот тебя в семье не бывает, он не понимает, что она как раз все делает для того, чтобы вдохновлять своего мужчину, допустим, там, красивой прической или ухоженными ногтями, для того, чтобы в дальнейшем он хотел зарабатывать для семьи деньги. То есть все делают в один котел. Вы понимаете, потеря идентификации «мы» в семье приводит к тому, что семьи в дальнейшем не будет. Потому что чем больше будет «я» в семье, тем меньше эта семья будет существовать. Вот так. Поэтому элемент номер один — Элемент номер один э — обвиняй всех вокруг. Элемент номер два — не цени свою судьбу и не цени свою жизнь. Элемент номер три — все в этом мире устроено для того, чтобы у человека была цель. Давайте послушаем мою притчу. Однажды появилось две лодки, одна лодка была очень большая и красивая, на ней стоял очень красивый капитан, на этой лодке были очень большие двигатели и трюм был заполнен бензином, данная лодка могла приплыть куда угодно. А вторая лодка она была сделана из алюминия, но э, и там в этой лодке сидел обыкновенный мужчина, у которого было два весла. И потом эти две лодки вдруг куда-то поплыли на перегонки. Но только у той лодки, у которой был красивый капитан, и которая была большая и дорогостоящая, у этой лодки не было карты. И она не знала конечный путь, куда она должна в итоге приплыть. А у того мужчины, который сидел в алюминиевой лодке, и у него было два весла, как я говорю, хамылем-хамылем, вот так вот хамылем-хамылем и добрался в то место, куда он должен был приплыть. Так вот, лодка, где был капитан, и у которого не было карты, и не было последней конечной точки, куда он должен приплыть, она так никуда и не приплыла. Таким образом, и в нашей жизни, как вы думаете, куда вы плывете? Так я вам хочу дать ответ. Вы никуда никогда не приплывете. Почему? У вас нет конечной точки. А конечная точка, она должна быть у человека. Я эти конечные точки давал на своей третьей ступени в школе Кайлас. Я говорю, что человек не построит и не создаст государство, если он не пройдет вот эти вот элементы медленного построения или выстраивания себя с позиции вот таких микроцелей. Одна из глобальных микроцелей, которая есть, — это прожить для кого-то. Так вот, сначала человек должен прожить для себя. Потом он должен прожить для семьи, и только потом он должен прожить для социума. Таким образом, если вы не проживете для себя, то вы не перейдете вперед, прожить для кого-то. Если вы не перейдете вперед, прожить для своей семьи, то вы, скорее всего, не приплывете и не сможете ничего сделать для этого государства. Я вам или для какого-либо, или для чего-либо. Так я вам хочу сказать вот что. Если посмотреть сейчас на доллары то на долларах вы увидите символы двух самых знаменитых семей. Также вы, наверное, знаете, что странами управляют короли. А короли — это что? Это объединенные семьи. Также кланы. А это что? Это тоже чьи-то семьи. Таким образом, я могу вам сказать, что в большинстве своем человек должен ставить задачу прожить для своей семьи. Таким образом, сделая из человека человека сексуального, Сделает человека неудовлетворенного всем окружающим вокруг него, и это сделает человека несчастного. Даже в случае, если это дорогой корабль, и у этого дорогого корабля есть хороший, красивый капитан или капитанша, а также полные паруса воздуха, и даже в случае, если он куда-то плывет, этот корабль, то он никуда не приплывет. Так в случае, если человек не имеет цели, он не начинает свой день ни с какой цели, то, скорее всего, этот день будет считаться как прожитый зря. Я очень рекомендую каждый день. А когда человек очень долго живет, проживая свою жизнь зря, то у него появляются боли и болезни. Таким образом, могу вам сказать, что мы начинаем болеть в тот момент, когда вы эту, этот день проживаете зря, то есть вы живете либо не своей жизнью, либо то, что вы делаете, оно никому не нужно, включая вас. Таким образом, когда вы живете, и для вас нужные задачи и нужные цели приводят вас к тому, что на следующий день вы чувствуете себя плохо, вы должны пересмотреть вчерашний день и понять, что этот день был прожит зря. И те задачи, которые были для вас важны, они должны быть полностью вычеркнуты и полностью для вас являются ложными. Поэтому если вы с утра до ночи читали молитвы или мантры, а с утра у вас начал болеть живот, это говорит о том, что вам не нужно этого делать вообще. Вы проживаете жизнь зря, вам нужно ориентироваться на совершенно другие идеи. А если вы сложите ручки утром вот так и зажжете ароматическую палочку и скажете себе, что я проживаю сегодняшний день для того, чтобы в моей семье увеличивалось здоровье и материальное благополучие. И поставите палочку, и будете ориентированы на то, чтобы в семье это появлялось, или я проживу этот день для этих людей. Что я буду делать? Вы представляете, это не альтруизм, это, скорее всего, желание быть полезным для семьи. Когда ребенок маленький, он тянет ручки в сторону человека, которого любит. Почему? Потому что... Тот человек, который любит этого ребенка, он делает это, потому что видит перед собой беззащитное существо. Так вот, беззащитное существо является элементом заботы. Таким образом, проявление вашей любви в семье — это возможность и желание заботиться о тех людях, которые находятся рядом с вами. А теперь давайте рассмотрим с заднего плана то, что я вам сейчас рассказал. Итак, Человек не может заботиться о ком-то, если он не может заботиться о себе. Поэтому перед тем, как начать заботиться о ком-то, вы должны научиться заботиться о себе. А заботиться о себе — это значит лечить больные зубы, это значит стараться больше отдыхать, это значит не загружать себя какими-то бесконечными травмами, это значит жить где-то так, пока вам дает эту жизнь Бог. А как может себе человек испортить данный, данную жизнь? Он может утром вскочить от того, что ему срочно нужно зарабатывать деньги, войти в интернет и целый день просидеть в интернете с утра до ночи, потом еще 6 часов прозаниматься медитациями, после этого искать какого-то нужного или ненужного человека в свою жизнь, там поесть или не поесть, просидеть до 5 утра, после этого в ужасе и с большим количеством дурных мыслей заснуть. Ну, в лучшем случае посмотреть хорошее кино. И после этого у него на следующий день начинают болеть ножки, почки, голова, волосы выпадать, и зубы, и так далее. А теперь объясните себе, почему так произошло. Потому что нужно уметь жить для себя. А вот когда научился человек жить для себя, человек должен быть благодарен себе за то, что он есть у себя. Представляете? Такой вот алгоритм эгоиста, после того, когда это все пришло, то человек должен стараться, заботясь о себе, распространить свою любовь на тех людей, которыми, с которыми он рядом живет. Не должно быть в семье такое понятие, при котором он говорит «я даю им любовь, я даю им любовь, но взамен ничего не получаю». Дело в том, что взамен получать – это значит оценивать человека по принципу того, насколько он имеет эти достоинства оценивания или имеет недостатки. Таким образом, любить за что-то — это значит любить за то, что есть у человека. А ведь то, что есть у человека, завтра может потеряться. А если это может потеряться, то тогда любовь — это двуличное состояние или дуальное. Таким образом, в случае, если ты любишь за что-то, то это выглядит как продажная любовь. ни за что — это значит заботиться просто так. Вы представляете, если бы люди сосредоточились о том, что они хотят заботиться о тех людях, которые рядом с ними находятся, и делать это безвозмездно, то это и было бы проявлением той любви, которая могла бы быть очень разумной. Из этого и строятся семьи. Почему кукушка кормит своего кукушонка? Она, о чем? она надеется на то, что в старости он будет давать ей там что-нибудь? Нет, природа так устроила всех, что любовь она должна быть безвозмездной. Без оценивания. Ты должен благодарить тех людей, которые находятся рядом с тобой, за то, что они являются частью твоей жизни. Потому что вот в моей жизни дочь может вырасти, уехать, но она пока рядом со мной, поэтому я хочу заботиться, потому что она является частью моей жизни. Понимаете, да? А если бы я находил там, да, зачем мне о ней заботиться? Она все равно вырастет и уедет. Поэтому там что хочешь Или там, зачем мне эта семья, я лучше сяду, буду там юзать в интернете. Но ведь это же то, что самое важное. Смотрите, интернет никуда не денется в жизни, а люди состарятся. Ставьте приоритеты своей жизни. Что в приоритетах вашей жизни самое важное? Смотрите, ноутбуки испортятся, телефоны устареют. Понимаете? Ноутбуки испортятся, телефоны устареют, вы купите новые, чем-то замените. Раньше была одна информация, сегодня будет другая информация, послезавтра будет третья информация, послепослезавтра будет четвертая информация. Что от того, что вы знали, что раньше был Чернобыль? Ну вот сейчас вы это знаете. Что от того? Но я вам скажу, что от того. Раньше вы потратили... Или что от того, что между Украиной и Россией началась война, и вы следили за этими новостями? Ну хорошо, вы следили и потратили на это огромную часть своей жизни, чтобы видеть кровь, жертвы, обсуждать это, обсасывать. Что вам от этого? Вы что, стали более сытыми или более красивыми? А теперь подумайте сами, сколько времени вы потеряли на это, и сколько времени вы бы могли посвятить своей семье? А как вы после этого стали нервными и перестали нормально реагировать и радоваться жизни, как вы начали бросаться на близких, только потому что они, возможно, не разделяли ваших идей где-то, понимаете? А ведь это могло быть все и без этого. Таким образом, если выбирать приоритеты и в этих приоритетах ставить, что важнее для вас в вашей жизни, то я могу сказать, что один из самых важных приоритетов в вашей жизни ⁇ это жить посвящаю свою жизнь тем людям, с которыми вы живете, ни интернету, наверное, ни новостям, наверное, ни телефоном, наверное, ни переписки, не прочитанием новостей каких-либо, даже если они умные, а это скорее всего принципиальное желание прожить ради своей семьи. Лажу ли я в интернете? Да, могу сказать, чем я там занимаюсь. Для меня очень важно, для меня очень важна система Развития, то есть мой мозг голодает, если не получает информацию. Поэтому, когда я захожу, у меня есть задачи, то есть, вот у меня появляется определенная задача, которая выглядит так, там, как продвинуть что-то или как продать. Эта задача заставляет меня заниматься там, чтением или поиском информации, которая бы помогла мне решить данную задачу. И я занимаюсь самообразованием. То есть если мне нужно что-то в интернете, я это нахожу, скачиваю, после этого читаю это или просматриваю, и это помогает мне быстрее эту информацию получить. Я стараюсь не развлекаться в интернете, а в случае, если я развлекаюсь, то я это делаю так, чтобы участвовала вся семья. Так вечером, когда дети легли спать, мы стараемся с женой включить какой-то фильм, обняться там на диване или на кресле и смотреть вместе такое кино. Понимаете, почему? Мы занимаемся получением развлечения, с отвлеканием от этой жизни, при этом не отвлекаясь друг от друга и так далее. Понимаете? Я не обучаю жить, это, не моя, ну, это как бы не моя цель, я обучаю быть счастливым, а это цель нашей школы – сделай так, чтобы люди были счастливы и были удовлетворены. А так человек, который не удовлетворен своей семьей, почему? Потому что он находит причины, из-за чего семья помешала ему и начинается. Так, я должен сегодня сделать много медитаций, которые я прошла на первой ступени школы Кайлас. Так, я утром час сяду и позанимаюсь. В этот момент жена забегает там или муж и говорит, «Все, не надо ничего делать, давай, ты должен быстро почистить картошку». Так. Все ученики школы стремятся к деньгам и стремятся к тому, чтобы жить счастливо, а я уже не получилось, все, я не могу, что у тебя плохое настроение, что ты дуешь, это не важно, все не важно, все, у меня уже все поломано, ты мне, весь, там, ты мне весь день поломал и ты мне весь день поломал и начинается. Так ведь это менее важно, вы представляете? Нужно ориентироваться на другое. Менее важно заниматься чем-то, более важно жить с кем-то, понимаете? Более важно, наверное, не развлекаться, а более важно сосредотачиваться на том, что у тебя есть. Понимаете? Я всегда говорю так, что любая информация помогает человеку изменить свою судьбу. Объясню, почему я так считаю. Смотрите, если я прожил свою жизнь так, что в моей жизни неудовлетворение или в моей жизни не получается чего-то там найти работу, или не получается жить счастливо, или не получается что-либо. То я это рассматриваю как проблема не обвинения, а проблема нехватки информации. На чем базируется моя идея? Моя идея базируется на том, что та информация, которая у меня есть на сегодняшний день, она не удовлетворяет скорее мои запросы жизни, и именно поэтому не дает мне решения этого вопроса. Тогда чем я должен заниматься? Образованием. Представляете? Поэтому, если возникают какие-то страхи, идеи, какие-то проблемы или возникают какие-то непонятки, то перед тем, как решать или обвинять, я начинаю заниматься самообразованием. То есть я не боюсь проблемы. Почему? В свое время очень боялся милиционеров и боялся, что там меня будут проверять там или что-то будут со мной делать после этого это проходило недолгое время после этого я прошел курсы которые называются там юриспруденция там все же связано там с налоговым законодательством попытался это изучить и теперь я этого ничего не боюсь Почему? Я понимаю, как себя вести во время проверок, я знаю, что нужно предпринимать, я знаю, каким образом работает данная система, ведомство и так далее. Почему? Потому что нас пугает неизвестность. А неизвестность пугающая — это то, что можно заполнить известностью, если мы это принесем как информацию. Таким образом, если в вашей жизни чего-то не получается, чего-то не хватает или вы болеете, это, скорее всего, связано с двумя элементами. Первое – нежелание обучаться и изменять информацию в своей голове. И второе – нежелание пускать новую информацию. И второе – нежелание ставить цели утром. Серьезно, нежелание ставить микроцели утром. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, можно носить купленные винтажные часы, ученик первой ступени? Можно, конечно, вы хотели похвастаться. Человека любят не за золотые часы, а любят за золотое сердце. Вы в курсе? Если выбрать человека, у которого золотое сердце или золотые часы, то я рекомендую выбрать человека, у которого золотое сердце. А золотое сердце — это человек, который не будет обучать. Человек, который не будет жаловаться, не будет стонать без конца. Это человек, который захочет не объяснить тебе, что он или она не хочет ничего для тебя или для нас делать, потому что и начинается после этого. Я болею, я дарю любовь, взамен не получаю, я лучше буду лежать, все бессмысленно, все это полная чепуха, все фигня, ты меня не удовлетворяешь, ты меня не ценишь и так далее. А это называется все обвинение или поиск возможности расстаться, или поиск возможности... Помните, я говорю, самые несчастные люди, это люди, которые начинают обвинять свою жизнь или начинают ковыряться в прошлом, вместо того, чтобы сказать, я благодарен тому, что рядом со мной находится чашка, и в ней есть кофе. Как там у Цоя в песне пелась, понимаете? Ритуал с черной тряпкой и черной фасолью завтра можно делать можно. Буду ли я продолжать встречаться с мужчиной, с которым рассталась, и буду ли общаться с лучшей подругой? Ни того, ни другого в жизни не будет. С лучшей подругой разойдетесь, с тем мужчиной, которым расстались, жить дальше не будете. Получу ли я земельный участок и когда? Не получите, купите его потом со временем. Не получу, ничего вам не дадут. «Одинокие мужчины мира Кайлас, давайте дружить». Вот, по этому поводу хотел бы для вас сказать. Подскажите, наладится ли отношения перед Новым годом? Мой мужчина меня заблокировал. Не наладится. Я вам могу сказать, что мужчина с женщиной расходятся, и если между ними уже возникло желание разойтись, то лучше это все закончить разойтением. Я считаю, что в дальнейшем тот конфликт, который предварительно вызвал вот это желание разойтись, он будет продолжаться. Вообще при выборе любимого человека ориентируйтесь на то, насколько спокойно вам рядом с этим человеком. Вот если спокойно, значит, это то, что нужно. А вот если неспокойно, как это проявляется? Ну, в моей жизни, наверное, нельзя сейчас это говорить, ну гипотетически скажу так, что в моей жизни был знакомый, у которого была девушка, которая без конца заставляла его решать какие-то проблемы. То есть у нее в жизни были проблемы. Эти проблемы выглядят так. Ноги болят, руки болят, спина болит, голова болит. Работать не может. Почему? Потому что для того, чтобы работать, нужны деньги. А для того, чтобы деньги были, а их у нее нету и так далее. Но ей лучше заниматься домашним. Но дома она тоже ничем не может заниматься. Потому что у нее аллергия. То порошки мешают. То... И в итоге пришлось понять, что этот человек является просто человеком, ну, при этом желание иметь семью у этой женщины было глобальным, то есть она очень хотела иметь семью. Поэтому мужчине сказал в свое время такие слова. Она сидит просто на твоей шее, как Анна на шее. Во время разговора с ней даже сказал эти слова. Ты читала книгу Анна на шее? Она сказала, нет, никогда. Очень напрасно. Когда-нибудь прочитай. Так вот, он не поверил, потом прошло время, и он расстался с этой женщиной, и потом познакомился с другой, которая была работящая, которая дома делала все, которая умудрялась не болеть, и которая не находила повод, чтобы селись к кому-то на шею, Понимаете? И вот он с этих времен счастлив. А она нет, потому что она нашла потом другого мужчину, потому что она нашла третьего мужчину, четвертого. Сейчас ей почти 30 лет, вот она скачет, как лягушка, обвиняя каждого из этих мужчин в своей некомпетентности. Вы представляете? И при этом уже перенесла часть заболеваний, среди которых уже даже шизофрения. Так что вам сказать? Девушку за то, что она скачет с мужчины к мужчине, это довело даже до шизофрении. Почему? Потому что она считает, что все ей вокруг обязаны, но она делать ничего не может, потому что она находит повод себе это объяснить. Почему? Потому что человек ориентирован на то, чтобы просто тупо использовать тех людей, с которыми она живет. Бывает такой тип? Ну, наверное, бывает. Конечно, мне может сказать, но ну, так что... Вы что, хотите сказать, что таких девушек нет, которые вот так посвящают свою жизнь? Нет, такие девушки есть, которые посвящают свою жизнь и используют мужчин, но эти девушки потом являются моими клиентами. Они приезжают ко мне, я начинаю зарабатывать на них деньги, лечить их, лечить их долго. Я хочу еще раз сказать ту фразу, о которой сказал сегодня, очень хорошая мысль. Проведите день, как вы его провели. Попытайтесь на следующий день посмотреть, что у вас болит. Если у вас что-то болит, засеките время и сравните с тем, что вы в прошлом дне сделали неправильно. Серьезно. Но это тотально контролировать свои мысли. Вот если вы в 2 часа дня вчера переживали по поводу того, что у вас муж прогонит там, да, или наоборот, там, муж уйдет к какой-нибудь женщине, и у вас на следующий день в 2 часа дня очень сильно начал болеть живот, то это, скорее всего, связано с тем, что у вас вот эти мысли дурные, и вы их должны напрочь выбросить из своей головы. Посмотрите, когда вы больше всего болеете, когда вы больше всего страдаете. Напишите себе на листочке бумаги, из-за чего вы страдаете, из-за чего вы болеете. И после этого обязательно на следующий день посмотрите, когда у вас что-то заболело, когда у вас там хрустнуло, когда вы потянулись, когда заболел позвоночник, голова. И сравните с той информацией, которая у вас будет в блокноте записана. Вы откроете в этом познании для себя много-много интересных моментов. О, метод на завтрашний день, да? Как же человек может чувствовать себя хорошо, если он или там быть работящим, если во время проведения или входа в Новый год говорят: как начнешь Новый год, так и проживешь весь год. Кто с этим согласен? А теперь, как его обычно начинают? Сидя за столом, начинают напиваются, и после этого начинают: Да, ты там пошла, коза, вы задолбали, сколько. после этого все уже это все надоело давать, то так вы его начали хорошо. Вот как начали, прорыдали на Новый год. Ну, ждите, вот год у вас будет хороших событий. Все, вы пишите мне, выйду ли я замуж. Что с вами, ребята? Разве это... Вы понимаете, я в своей жизни не встречал еще ни одну женщину, которой бы никогда в жизни никто не предложил замуж. Дело только времени, вы понимаете? Вот ни одной не встречал. То есть все равно хоть одной, все равно хоть один раз предлагали. Леся, предлагали? Алла, предлагали? Вам предлагали? Тебе предлагали? Еще маленько очень. Что с вами вообще? Что с вами? Это вы начинаете страдать, ой, наверное, никто мне не предложит, потому что я. В этот момент вы начинаете обвинять или ой, все замужем, а я не замужем. Вы обвинили всех в том, что они замужем, обвинили себя, что вы не замужем. Помните, я говорил, хотите изменений в жизни, верьте, что скоро выйдете замуж. Причем тут, выйду я замуж или нет. Не будьте... Говорю-говорю, я вообще закончу проводить эти вебинары. Смысл их проводить, если никто их не слышит, слушайте. Вообще, как пастор сан Деладж? А, очень хорошие есть такие люди, которые пишут «Подскажите ритуал для привлечения любви». Данный ритуал для привлечения любви очень легко найти. Берете и покупаете или скачиваете бесплатный семинар, он называется «Привлечение в любви» или «Любовная магия» или «Магия любви». А также мой семинар «Быстрое замужество», там сотни ритуалов, вот, Там их делать не переделать вообще. Ритуал, новогодний вебинар есть такой, там, по привлечению любви. Берешь газетку, пишешь, там, на балкон бросаешь. Верьте, что будет лучше. Верьте. Обращаюсь к тем, кто задает личные вопросы. От меня совершенно неинтересно знать ответы на ваши вопросы. Видите? Вернется ко мне украденное наследство? Нет. Возможен переезд в этом году в Киев? Можно еще успеть почитать мантры семинара программирования можно. Итак, давайте сегодня придем вот к таким вот каким-то выводам. Итак, выводы того, от чего живет человек плохо. Первое. Он, скорее всего, не посвящает свою жизнь ничему, поэтому в его жизни ничего и не происходит. Поэтому каждое утро, посвящая свою жизнь, каждое утро просыпайтесь, садитесь и пишите одно условие жизни. И там пишите условия жизни, там, скоро у меня будет миллион. Просыпаясь утром, складывайте руки и говорите, я посвящаю сегодняшний день тому, чтобы в моей жизни появился миллион долларов США. Возможно, вам дадут поддержать. Второе. Также его делайте или ставьте задачи правильно. Как это сделать? Проходите первую ступень, я там все объясняю. Второе. Обязательно никого ни в чем не обвиняйте в своей жизни, а также не оценивайте. Любите безвозмездно. А любить это значит что-то для кого-то делать. Таким образом старайтесь как можно больше делать для... Того, чему вы посвящаете свою жизнь вот смотрите если вы посвящаете свою жизнь для того чтобы у вас скоро был миллион то для этого вы должны как можно чего-то больше делать или я посвящаю свою жизнь своей семье да или материальному достатку своей семьи вот смотрите если своей семье то тогда ничего не происходит а если материальному достатку своей семьи то я тогда буду стремиться на протяжении своей, своего дня стараться максимально что-то сделать и это меня будет мотивировать с элемента начала моего дня. Понимаете, с начала дня его нужно запрограммировать. И этой программой являются те слова, которым вы посвящаете свою жизнь. Если вы ничему не посвящаете свою жизнь, то тогда, скорее всего, в вашей жизни появится заболевание, так как данное заболевание будет являться э, тем крайним элементом отправной точки, к которой вы должны прийти. Помните, еще в самом начале говорил, что злость делает человека, злость делает человека, скорее всего, очень больным человеком. Поэтому я часто говорю такие слова. Злость возникает таким образом. Сначала идет то, чего у меня нет. Второе идет то, чего у меня нет, поиск обвинений того, кто в этом виноват. И третье, я злюсь на тех, кто в этом виноват. Понятно. Таким образом, это алгоритм, он всегда присутствует. Этот алгоритм имеет вот такое вот следствие. То есть я ищу то, чего у меня нет, после этого я ищу, кто в этом виноват, и после этого я начинаю злиться на тех, кто виноват, и на то, что у меня нет. Таким образом, я сосредотачиваюсь на то, чего у меня не хватает. А человек так устроен, что у него всегда не хватает еще чего-то. Невозможно ни одному человеку иметь все, что захочешь. Даже у Дональда Трампа, скорее всего, если бы он ориентировался на то, чего у него нет, то он бы тоже страдал. Но дело в том, что бедные и богатые люди целиком отличаются тем, что богатые довольны тем, что у них есть, и стремятся к большему, а бедные ищут то, чего у них нет, и стараются найти как можно больше, чего у них нет еще. И обвинить кого-нибудь в том, что еще нет. Понятно, да? Таким образом, жизнь должна быть посвящена чему-то, а еще я хочу вас всех пригласить а, в наш... Вы, наверное, слышали о том, что наша школа – это необычное общество. Это общество, которое уже достигает огромного размаха, и скоро нас будет уже около миллиона человек. Я могу сказать, что это особо сильно проявилось за последний год. Количество учеников увеличилось, ну, я не знаю, колоссально и многократно. Я хочу сказать вам, что один из элементов управления социума в ходе построения общества является социальные сети. Дело в том, что если до того момента, пока не будет социальная сеть создавать определенную культуру влияния, создаваться эта культура сама по себе не будет. Также те социальные сети, в которых вы сейчас находитесь, несмотря на то, что вам кажется, что вы там видите людей, на самом деле целиком создается теми людьми, которые принципиально навивают данную культуру в виде новостных лент, в виде там, так мы очень часто видим в Фейсбуке новости о войне, что создает условия какие-то или социальную культуру. Также мы видим новостные истории порнографии ВКонтакте, также мы видим вот такие новостные идеи какие-то, которые связаны с Одноклассниками, Майлами, РУ и так далее. Поэтому если мы собираемся в дальнейшем заниматься э, организацией своего персонального государства, то одним из условий формирования такого персонального государства является условие организации своей персональной социальной сети сегодняшнего дня я такую социальную сеть организовал. Данная социальная сеть называется «Социальная сеть в потоке». Эта социальная сеть в потоке, она создана специально организатором эзотерической школы Кайлас Андреем Андреевичем Дуйкото, бишь мной. В этой социальной сети можно добавить любое количество своих друзей и знакомых, ничего блокироваться не будет. Также будет... Практически полностью удаляться любая информация, которая может быть связана с порнографией и политикой. Также в этой социальной сети будет контролироваться максимально цензурой появления информации о том, что такое политика, кто такие политики. И также она будет абсолютно не политической и не связанной с историческими элементами. То есть в ней не будет истории, эта социальная сеть, она не будет связана с политикой, эта социальная сеть не будет связана с последними мировыми новостями. Она целиком будет ориентироваться на развлекательные порталы. Александр Клименко, наша социальная сеть, называется Boss.club Сейчас мы купили доменное имя, которое называется в потоке .com, и оно будет уже включено с 12 числа. В этой социальной сети уже около 500 человек, она проработала <coughs>, до этого времени уже целых 10 часов, и могу сказать, что одна тысяча человек за 10 часов – это очень хороший показатель. Поэтому я очень рекомендую очень рекомендую заходить к нам в нашу персональную социальную сеть, в которой состоится моя мечта или эта мечта будет осуществлена. Это социальная сеть, которая не будет делать из людей зомби, инвалидов. Это социальная сеть, в которой впервые будут использованы элементы цензуры. Также четко обусловлена политика этой социальной сети. Мы в этой социальной сети не зарабатываем деньги. Также в этой социальной сети... Ну, нет сейчас купли, продажи, рекламы и так далее. То есть это целиком социальная сеть свободного общения, которая убирает границы свободного общения, но в которой существует цензура. Эта цензура звучит так. Мы против того, чтобы в этой социальной сети было что-то, что разрушает семьи, против сексуализма, против порнографии, против войн, также против обсуждения политических элементов «Кто за и против» мы создали целую систему, которая уже сейчас с первого момента начинает контролировать и э, рецензировать э, те новости, которые посылаются в эту социальную сеть. Поэтому ей смогут пользоваться дети. Также в этой сети будут видеочаты и все, что связано. Данная сеть является сублимированным или объединенным, э, объединенной системой двух популярных групп Facebook и «Контакт». Поэтому она удобна как контакт и достаточно красно, такая красивая, как Facebook. Поэтому рекомендую ею пользоваться. Это наша персональная социальная сеть, которая в дальнейшем создаст условия нового сообщества. Накануне Нового года предложили возглавить бизнес. Получится у меня. Если предложили, возглавлять? Я не знаю, как кому предлагают, вот у меня никогда не возникает никакого вопроса, чтобы кто-то возглавил мой бизнес, серьезно, вообще. Я вообще не понимаю тех людей, которые кому-то что-то предлагают. Это что, такой специалист сильно яркий, что тебе вот прямо предлагают что-то. Я не знаю, в мире конкуренции слово «предложили» звучит банально и гадко, знаете. Я вам скажу так, если вам когда-то что-то предложат, обязательно идите. Почему? Потому что никому ничего не предлагают давно уже. Наш мир так устроен, что за людей борются, если они являются специалистами очень высокого уровня. Я борюсь сейчас за людей, которые умеют там, работать в системе HTML или работают в системе там, написания каких-то программ и так далее. Я борюсь за этих людей, а также готов выращивать новых специалистов ну и так далее. Понимаете, почему? Я их готов найти, им предложить, но они обычно не хотят на такую зарплату идти, понимаете? Потому что я не могу платить много. А там вам предлагают еще и, скорее всего, зарплату. Это что же вы за человек? Это у вас там стаж работы, там сумасшедшие гарантии. А вы, получается, играетесь, а вам... вы, получается, играетесь на чужие деньги, вам за это еще и деньги платят. И при этом вам еще и предлагают, ну, вы, наверное, очень яркий специалист в своем уровне, наверное, очень высокого уровня, также, наверное, очень-очень ну, высокого статуса. Какая радость, что вы создали такую сеть. Ура! Наконец-то появилось что-то приличное и позитивное. Обещаю, будет позитивным. Скажите, продам ли я дом в этом году? Продадите. А, продам я свою квартиру? Продадите. Мария Андрей Андреевич, моей дочери 29 лет, выйдет ли она замуж за мужчину, с которой общается в интернете? Не выйдет. Итак. Итак, также я хочу рассказать вам о морских курсах. Не переживайте, в этом году, я так думаю, что ближе к концу января, к началу февраля Россия все-таки откроет границы, которые связывают Египет и Российскую Федерацию, уже этот... Маразм, я извиняюсь закончится. Я думаю, что это произойдет, даже может быть, чуть-чуть, раньше, просто на в сторону Хургады, Кургады и мест отдыха. Скорее всего, в эту сторону самолеты будут летать чуть позже. А вот в сторону столицы, там Анкара, да? Не, не Анкара, как она называется? Анкара? В церкви, да, не, не. -не, -не, -не в Египте Каир. В Каир скорее всего будут раньше запущены самолеты, но уже в ближайшее время я также могу сказать, что также могу сказать, что с, там, по поводу изменений, которые будут, они будут вер... они, скорее всего, помогут вам и там, ориентироваться на том, нужно ли ехать на морские курсы или не нужно. Это морские курсы, которые будут проводиться сейчас в Египте. В случае, если вы ориентированы поехать на морской курс и находитесь на территории Российской Федерации, то я хочу вам сказать, что вы можете лететь через другую страну. Так очень удобно лететь через Латвию, очень удобно лететь через... Германию не могут лететь, да? Санкции. Через Белоруссию можно лететь, то есть можно попробовать посмотреть, через какие страны все-таки вылет возможен. То есть можно прилететь в Минск, а с Минска улететь уже улететь уже в Хургаду. То есть есть вот такие варианты. То есть вам дополнительный перелет необходим в Минск, а с Беларуси лететь в Хургаду уже не так сложно. Также я могу сказать, что в случае, если вы ориентированы поехать, знайте, санкции внутренних между Египтом и России нет никаких, поэтому в случае, если вы уже попали на территорию Египта, то вас, как гражданина Российской Федерации, не отправят обратно, и вам никто ничего не скажет. Поэтому, если вы ориентированы все-таки попасть на морской курс школы Кайлас, то я не вижу никаких причин в случае, если у вас есть возможности это сделать. Морские курсы отличаются от моих семинаров тем, что я работаю персонально с каждым человеком, поверьте мне, Морской курс позволяет мне вставить некое звено в середину человека, которое пройдет время и процентов разрастется. Таким образом, насколько вы его поливаете, настолько оно и разрастается, дело только времени. Будда сказал в свое время очень хорошие слова. Он сказал: опустоши сосуд, и я его наполню. Поэтому наполни сосуд семенем, которое в дальнейшем превратится в дерево или в новую идею. Это то, чем я занимаюсь а, во время проведения морских курсов. Данная семя является семенем нового сознания или нового знания, расширяя сознание и так далее. В этом году все четыре морских курса будут совершенно разные. Морские курсы, которые будут проведены в Египте, будут посвящены и здоровью, и развитию пароспособностей. И они целиком отличается от морских курсов, которые были проведены э, в Черногории и проведены в э, Крыму. Они будут отличаться тем, что мы будем массово заниматься чтением заклинаний и прослушиванием шумов, которые сделаны на основе мусульманской мусульманских специальных мантр. Также я дам еще ряд мастер-классов, которые связаны с чтением заклинания, также использованием заклинаний. И будем работать, раз это страна магии, то мы будем заниматься персональной магией как раз во время проведения именно этих морских курсов. Слова буду я сказала раньше. Молодец. Уже закончился кто? Андрей, невозможно зайти на вашу социальную сеть. Ребята, не надо сейчас заходить в социальную сеть. Давайте потом будем заходить, после того, когда закончится данный э, семинар. Итак, хочу еще раз сказать вам. В день сегодняшнего прекрасного вечера, когда, как известно, зажглась звезда, и маги нашли того ребенка, который в дальнейшем... В лучшую или не в лучшую здесь очень сложно сказать и можно было бы поспорить. Изменил жизнь огромного количества людей. Вы знаете, очень сложно сказать, насколько нужен было, нужно было рождение данного человека на Земле. Нельзя сказать, что рождение было ординарным, потому что большое количество ни в чем не виноватых мусульман, а также ни в чем не виноватых, скорее всего, Джайанаф, а также ни в чем не виноватых индусов и ни в чем не виноватых, наверное, латиноамериканцев, индейцев были истреблены просто под знаменами христианства в свое время. А также огромное количество людей сожжено на кострах, а также огромное количество людей отказались от переливания крови, а также ну, столкновение по непонятным причинам, что важнее верхняя часть яйца или нижняя часть яйца заставила людей враждовать между собой. Знаете, возможно, этой вражды никогда бы и не было, если бы в свое время не зажглась звезда. Тем не менее, это очень интересный праздник. Я его не считаю праздником религиозным, я его для себя считаю праздником объединения семьи. Я считаю, что самое важное в этот день — это все таки встретить его с теми людьми, которым ты благодарен за то, что они находятся на сегодняшний день и являются частью твоей жизни. Вы знаете, я очень часто не ценил то, что я имею. А из-за того, что я очень часто не ценил то, что я имею, то Бог свободно мог это у меня забрать. Почему? Потому что если ты этого не имеешь, то, скорее всего, кому-то это гораздо более нужно, чем тебе. Таким образом, на всех хорошо не бывает, потому что одному бывает гораздо хуже, чем всем остальным. А поэтому, если ты не ценишь то, что у тебя есть, то это, скорее всего, забирается у тебя Богом и отдается тому, кто нуждается в этом больше, чем ты. Поэтому могу вам сказать еще раз те слова, о которых я сказал сегодня. Старайтесь быть... Благодарны тому моменту, в котором вы живете. Старайтесь быть благодарным тем людям и той елочке, которая сейчас появилась в вашей жизни. Старайтесь быть благодарны той звезде, которая появилась в вашей жизни в этот вечер. Старайтесь быть благодарны не Богу, а старайтесь быть благодарны своей судьбе. Старайтесь благодарить тех людей, которые находятся рядом. Старайтесь благодарить те события, которые произошли. Зачем благодарить Бога? У него и так все есть, он ни в чем не нуждается. Если эти события произошли, то благодарение этих событий является элементом подключения к прямому элементу энергии. Благодарите события. Ура! Ура! В моей жизни появились деньги. Вы отблагодарили эти события. Я так. Рад, что в моей жизни появилась моя семья. Почему? Я очень благодарен этим людям за то, что они часть моей жизни. Почему? Я подключаюсь к энергии семьи и таким образом эту энергию а, сжигаю. Не зажигайте свечи и не ставьте их на стол во время проведения новогодних праздников, потому что свеча — это то, что сжигает. Таким образом вы можете сжечь отношения между вами, если у вас на столах будут гореть свечи. Зажигайте, Не зажигайте ничего, делайте так, чтобы у вас на столах был хлеб, делайте так, чтобы у вас на столах было вино, делайте так, чтобы были фрукты и орехи. Таким образом, весь год будет здоровым, будет много богатства. Вы знаете, почему я противник алкоголя? Дело в том, что алкоголь так устроен, что в тот момент, когда человек начинает выпивать, он испытывает состояние внутренней радости, но в дальнейшем он начинает обвинять себя и обвинять окружающих людей. То есть человек начинает обвинять. Почему? Потому что, скорее всего, после отравления происходит обратный эффект отравления, который заключается в том, что человек ищет, чем же он не удовлетворен. Таким образом, находя неудовлетворение и включая обвинения, человек ухудшает общее свое состояние. Таким образом, если вы уже даже садитесь и выпиваете алкоголь, то сосредоточьтесь на том, как вы благодарны тем людям, которые рядом с вами живут, за то, что они находятся просто частью вашей жизни. И всегда помните, что желание сделать для этих людей что-то и является проявлением вашей любви и заботы по отношению к этим людям. Понятно, это такая особенность нашей судьбы. Не нужно делать это за то, что они плохие и хорошие. Живите своей персональной судьбой. Вот так. Поэтому давайте сегодня еще раз поздравим друг друга с праздниками э, Рождества Христова и пожелаем себе с этого года, э, пусть те люди, у которых сегодня нет семьи, пусть обзаведутся этой семьей. Пусть те люди, у которых не получается быть здоровыми, наконец-то найдут способы выздороветь. Пусть те люди, у которых не получается зарабатывать деньги, сосредоточатся на новом обучении себя как специалиста и уже наконец-то начнут как-то зарабатывать деньги. Ориентируйтесь на свою семью, посвящайте свою жизнь своей семье. Если у вас нет мужа и жены, то никто не отменял маму, бабушку или дедушку, если у вас нет никого, то никто не отменял себя. Иногда нужно себя поощрять, до 12 спать, в 5 ложиться. Понимаете? Кушать на ночь. Если вы женщина, которая не ест, а вечно голодает, сейчас достаньте еду и наешьтесь. Почему? Обрадуйте себя, что... Дело в том, что нас все равно любят. Понимаете? Нас любят, не за те недостатки, которые мы в себе находим, а за ту безвозмездность, которую мы можем в себе развить. Понимаете, вот если человек развивает в себе безвозмездность, то это гораздо лучше, чем он ковыряется в своих недостатках. Вы знаете, почему никто не любил Мерлин Монро? Ее, скорее всего, любили, но никто с ней жить не хотел. Почему? Она искренне находила в себе огромное количество недостатков, а также то, чего в ее жизни еще нет. А также, скорее всего, было ориентировано на то, чего нет у тех избранников, которые находятся рядом с ней. Когда вы будете искать то, чего еще нет, то тогда вы будете постоянно всех отвергать. Потому что вы так ничего и не найдете. Таким образом... Увеличивается только в тот момент, если человек настроен увеличивать, увеличивать. А искать то, чего нет, это как искать возможности ничего не иметь совершенно. Все, до свидания. А я пойду сейчас, а я пойду сейчас к своей семье и буду сегодня праздновать. Еще раз хочу вас пригласить на наши морские курсы, которые вот-вот скоро уже начнут идти. Они будут находиться на берегу море, в Хургаде вы 12 дней будете э, находиться в пансионате, где все включено, включая напитки и включая пищу. Также вы будете жить в бунгало прямо на берегу моря, а также мы каждый день будем заниматься в закрытом зале, посвящая йоге 3 часа утром и 3 часа вечером. Также в свободное время вы сможете совершенно бесплатно смотреть те семинары, которые сейчас можно скачать только в платном доступе. Также все люди, которые приезжают на морской курс, имеют возможность купить за половину стоимости э, все инфопродукты школы Кайлас. Все, желаю вам э, успеха, с Рождеством, до свидания. Все, сейчас надо выключиться, ура. Так. ну что выключилась или нет ага.